Друзья, всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как сохранить документ в Word. сохранение в программе word это когда при помощи некоторых действий мы из напечатанного текста делаем файл который потом можно будет открыть на компьютере записать на диск переслать по электронной почте или распечатать записать текст на компьютер можно несколькими способами поговорим о том как не нужно это делать. Допустим, напечатаем текст самовар. Вот, многие люди не сохраняют данные во время работы, а делают это в конце. Допустим, у вас напечатано очень много текста, вот, и вы сохраняете это в самом конце. Дело в том, что когда вы пытаетесь закрыть Word, допустим, закрываем уже напечатанный напечатав там большое количество данных, то выскакивает окошко, в котором система спрашивает, вот, сохранить ли изменения или нет. Если мы нажимаем «Да», «Сохранить», допустим, то у нас с вами появляется окошко, где необходимо выбрать место для файла, дать ему название и кликнуть «Сохранить». Допустим... Давайте на рабочий стол самовар сохранить. Все, документ у нас сохранен. Вот он, самовар, самовар. Второй вариант, допустим. Закрываем. Если мы нажимаем не сохранить, то компьютер закроет Word вместе с текстом. И открыть вы уже его не сможете. То есть информация безвозвратно исчезнет. Также, если вы нажмете «Отмена», то компьютер оставит Word открытым. Давайте проверим. Вот у нас напечатан текст большой. Мы его закрываем, нажимаем «Отмена», и у нас все остается на месте. Но лучше все-таки сохранять документ другим способом. И не в самом конце работы, а время от времени, когда вы что-то в нем изменяете. Допустим, просто бывает, когда выключается электричество, либо зависание компьютера, или что-то еще, и ваш текст просто не запишется. Это значит, что вы просто потеряете данные. Как правильно сохранять? Допустим, мы с вами вот набрали текст. Для того, чтобы сохранить данные, необходимо нажать «Файл» в левом верхнем углу. И здесь есть вкладочка «Сохранить». Сохранить, и мы с вами выбираем, куда нам необходимо сохранить. OneDrive, компьютер, добавление места. Также можем сохранить, еще вот вверху есть дискеточка такая. Нажимаем, и он также спрашивает, куда нам сохранить. На рабочий стол, загрузки, без разницы. Допустим, на рабочий стол, 1, 2, 3, сохранить. Закрываем. И вот у нас с вами документ 1, 2, 3. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!